Я дизайн на дизайн, я проверяю сам. Выделись только на изменения, палит в драку, перезвонились дизайн, и все вцели. Улетевшие, все ли Айоу, Ака, вот вам по колбакам, что наверняка больше кофе, меньше молока. Это кубака, меньше вальса, больше кабака. Я все реже по пусе, мы чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка лекар Ты какой не путай будто берега. Жди своего город, где-то после четверга. куда не летят за полеты, точно едут поезда. А, ну да, походу так и надо. И последние погода я все чаще бываю с укадом. Кратко сестра талант. Ой, да ладно, нам абсолютно не в панту Вырывает листы из тетрада, Вас это радует, вам это нравится тоже Хлопа темно, но для вас, это а не больше, не больше Который коллажник облаканит а не... Хочешь накурить, кишки, боже Только хороших, да, а в том же А еще одного пути ваше горжение Не стали хуже, и лучше Подойди к процессу серьезно Ведь сразу, боссы, босы. боя, береза боссы, Поцелуй пока не поздно Чтобы они сказали, потом тебе без, кто принес здесь, так уходим, чтобы мы себе позволили. А мы тут потому и Я респектую, слушай, так я такая такая такая такая курила,